Александр, здравствуйте, мы с вами так немножко спонтанно познакомились Несколько слов вы о себе все-таки скажите, кто вы, что вы, откуда вы сказали, что из Израиля Ну, да. чтобы мы просто знали да, Я вообще родом из города Николаева, 26 лет прожил в Николаеве Потом послужил в армии в Крыму полтора года после института Потом поехал в Питер писать диссертацию и застрял там на 36 лет 8 лет назад я уехал из Питера после того, как Россия объявила войну в Украине 1 марта 2014 года. 6 марта я уже уехал. Я чувствую себя виновником в некотором смысле этих событий, даже не в шутку я об этом. В каждой шутке, вы же понимаете, есть доля шуток. Я занимался выборами в 1996 году, когда мы Собчака решили поменять из Смольного его, так сказать, выпроводить и вместе с товарищем Путиным, Кудриным и некоторыми еще товарищами. И э, мы тогда так напугали Путина этими выборами, что он э, впредь ни в каких больше выборах после 1996 -го года не участвовал. Никогда. Он заменил э, систему избирательную системой спецопераций. Ну вот, последняя спецоперация идет сейчас. Вот это выборы, спецоперация, война, любой... Э, ну, вы же понимаете, что спецоперацией можно назвать что угодно. Да, а вот э, как раз по поводу спецоперации. Э, но у Путина был же опыт еще чеченской э, кампании, да, вот... Э, и мы знаем, что, собственно, он на этом и пришел в Кремль, потому что на фоне слабеющего Ельцина он выглядел, так скажем, предпочтительным. А вот как вы считаете, почему многие демократы его тогда поддержали, а не встретили в штыки? Вот такой вот вопрос, провокационный немножко. Хороший вопрос, потому что я сам относился к числу этих демократов. Была такая дем-платформа в КПСС. Если помните, мне 70 уже. Я еще помню. Да? Хотя уже в этом возрасте перестают помнить. Но я еще помню. У нас была демократическая платформа в КПСС. и Я был членом Ленинградского обкома от демократической платформы. Там два обкома раскололся. Ленинградский был один. Обком традиционный, второй обком был на дем-платформе. Я вот, вот в том обкоме, который на дем-платформе. Друзья демократы заслали меня в Смольный, я там в комитете по образованию работал. Потом у Собчака был редактором вестника мэрии. Собрание сочинений Собчака я готовил и выпускал. Я его организовал, я его выдал. И я ушел после того, как первый сдвоенный номер подготовил к печати. А начальником моим был Дима Мезенцев, который посол в Беларуси, последняя должность, посол в Беларуси в момент, так сказать, недосвержения Лукашенко. Вот. И на самом деле такие были демократы. Это, как говорил покойный генерал Лебедь это не глупость, это ум такой. Вот такая была демократия, вот такая вот хреновая была демократия. Александр. А неужели вот эти демократы, или как мы сейчас, может, их называем либералы, надеялись, что человек из КГБ, то есть из спецслужб, как-то да. может проводить демократические реформы. Серьезно да, это рассчитывали? Ну, смотрите, ну был же генерал Калугин. Смотрите, вот демплатформа. Демплатформа началась с того, что выступил генерал Калугин. Я был в Москве на первом съезде дем- дем Гемплатформа начиналась с того, что Чубайс, старший, Игорь, притащил генерала Калугина. Игорь не признается, мы сейчас с ним подружились, иногда он у меня в эфирах бывает, а тогда э, тайком от КГБ, от всего, он Калугина притащил на съезд гемплатформы, привел его к Ельцину, Ельцин засветился тогда на съезде гемплатформы, в качестве будущего кандидата в президенты. Но мы видели генерала Калугина и понимали, что контора, она неоднородна. В конторе бывают люди разные. У меня, э, мы с Путиным ровесники, родились один год, я на целых полгода старше. У меня было сразу четыре подполковника питерских, подполковника из конторы. Один был мой личный водитель. Я бизнесом занимался тогда, значит, вот рекламой. Мой личный водитель был подполковник КГБ, который уволился из органов и поставил на свою «Волгу» газовый этот самый двигатель, и он меня возил. Второй был знакомый директор ПТУ, где я еще перед этим работал, он умер. Очень симпатичный человек был. Третий был знакомый Паша, наш депутат райсовета, который стал главой Петроградской районной администрации, вот в Ленинграде еще, Паша был такой дежурный враг. Он приходил к нам во двор агитировать, чтобы за него голосовали, а я выходил во двор и рыпал Константинович. Как вам спится? Из подвала в Лубянки стоны, спать не мешают. Вот мы с ним так вот разговаривали. А четвертый был совершенно гнусный тип из этих самых органов, которые был депутатом, там, знакомым депутатом. То есть, кроме Путина, я знал еще четверых того же возраста. Все 52 второго года рождения. У всех один и тот же стаж. Все уволены из органов вот в этот момент, когда... Горбачев сокращал значит, вот эту самую шпану, которая собралась в конторе. В конторе же там были очень разные люди. Там разные управления, которые занимались разными вещами. Управление, которое охотилось на диссидентов, было самое гнусное. В нем, кстати, Путин и работал. А внешняя разведка была, ну, довольно приличная. Ну, вот Дена Гудков нынешний, да, отец Димы Гудкова. Вот он полковник, это, ну, вполне с приличный парень. Один из моих, значит, близких друзей того времени, капитан подводной лодки, говорил, ну, мало ли, ГБСники бывают разные. Когда мы обсуждали кандидатуру Путина, говорит, ты знаешь, я был курсантом в Можайке, нет, не в Можайке, в этом. Ну, мореходка, как в Питере, я уже забыл, как называется. Неважно. Можайка это авиа... космическая авиационная, а морское подводного плавания, это то, которое там в адмиралтейской личности. Uh -huh. Он там служил, и он что-то ляпнул, в... будучи курсантом, где-то что-то ляпнул. И, и особист его спас не дал ход этому делу, иначе бы там уволили с желтым билетом и послали бы там, я не знаю, на какие-нибудь урановые рудники служить. А нет, он его... И гибисты бывают разные. А, хорошо, Александр, извините, я вас перебил, чтобы мысль не потерять. А как вы считаете, вот такой вот у него карьерный рост просто фантастический за три года, с 96 шестого по 99 девятый просто э, некоторые люди 30 лет э, э, идут к этой цели. Он как экстерном Сказ за три года... Э, но, а почему тогда вопрос очень наивный и глупый? А почему именно Путин? Вот вы сказали, что там Скажу. были и другие. Вот почему Скажу. выбор пал на него? Но это вопрос Скажу. Быть, и по Скажу, потому что он оказался более всего приспособлен к выживанию. Смотрите, мы его тогда выперли из Смольного. В марте 96 -го года были выборы. Эти выборы были на спор. А Чубайс, наш большой рыжий брат, младший Чубайс, и этот самый начальник охраны Ельцина Коржаков, поспорили. Да? А? Коржаков? Да, Коржаков поспорили, надо ли Ельцину идти на выборы. Коржаков говорил, отменять выборы силы. Чубайс говорил, нет, надо его изберу. Да? И значит, вот этот э, спор вылился в то, что люди Коржакова приехали, привезли коробку, но не из-под ксерокса, помните, тогда Евсташий да, да, взяли коробку из-под ксерокса. Они привезли здоровенную коробку из-под холодильника, Куда, по моим представлениям, знаю, миллионов 20 долларов, наверное, то есть нам деньги платили прямо из этой коробки, вот пачки, пачки, да, по 10 тысяч долларов, каждый, а нам это? из этой коробки прям платили, да? И мы работали на этой коробке и честно отработали и снесли, и снесли Собчака. А тогда Коржаков Борис Николаевич говорит, вот видите, демократы, вот они такие никому не уступают. Произошло столкновение с Чубайсом, победил Чубайс, Коржаков отправился тогда в отставку, и началась там следующая, это самое перепитие. А, но Чубайс приехал в Спитер, мы с ним встречались в довольно узком кругу. В доме Набокова Алла Манилова была редактором газеты Невское время, Будуар Мадам Набоковой был кабинетом Аллы, с Чубайсом у нас было человек семь журналистов которые встречались тогда с Чубайсом, и а э, Чубайс кричал, что вот у нас 172 миллиарда долларов пузырь, э, значит э, облигации федерального займа ОФЗ, это же перед 98-м годом было, 96 год уже пузырь надулся, а тогда еще можно было спустить без дефолта, но кто же это тогда понимал? Чубайс понимал. Чубайс говорит, вот нас, если Ельцин не переизберут, нас всех повесят и не за ноги. На что я ему сказал, не бойтесь, Анатолий Горьевич, мы переизберем Ельцин в 96-м году. Но вы уже подумали, кого вы в 2000-х будете выбирать? Большой рыжий брат. Если бы он мог, он меня бы сожрал бы тогда. Но он, наверное, вспомнил наш разговор сейчас, когда в Стамбул бежал. Он вспомнил этот разговор. Он сказал, давайте решать проблемы по мере их поступления. Доживем до 2000 года, посмотрим, кого выбирать. Это был неправильный. Нельзя было ждать. надо было Легче было отдать Зюганову тогда президентское кресло, для того, чтобы в 2000 году уже честно выборы провести, чем давить дальше и ордеровочки готовить. Но так вот получилось. Был расчет на то, что в режиме ручного управления Путин будет временным. Жена Березовского вспоминает, они летели после выборов, выиграл, значит, Путин, 2000-й дом, год вылетел, они летели куда-то в Париж, и Боря сказал ей «Лена, не волнуйся, это ненадолго, мы приедем, поменяем», на что Лена ему сказала «Привет». Приехали, это теперь уже надолго, ты ничего не понял, горе. А, а действительно была роль большая, не только Березовская, но и других олигархов, которые тоже э, были за Путина? Или это миф Нет, такой? все решали Таня и Валя. Валя. Валя. Юмашев, Юмашев да? Юмашев и Таня Дьяченко. Угу. Дочь Ельцин. Я понял, да. А, и э, а когда вот наступило первое такое прозрение, когда поняли, что, собственно, Путин представляет какую-то угрозу, гим, гим, да? Это Советский в каком году гим. было? В 2003. Угу. Да, да, даже до второй чеченской войны уже было все ясно. Вторая чеченская война 2004 год. Все, уже все было ясно. Ко мне приехали родственники из Америки, спросили, ну что? Я им все приехали, куку. -ку. Хорошо, Александр, давай Сейчас мы на этом сегодня закончим да. Я думаю, что с вами можно делать цикл Из 10 или 20 Смотрите, программ я, целый, я целых 8 лет Живу в Израиле и только этим и заняты. Я каждый день 8 часов В прямом эфире скайпа Я это делаю Посмотрите, сейчас я выложу сегодняшние записи У, -у, -у. У нас прямая связь Сегодня Спартак из Мариуполя Тимур из Одессы, Костя из Киева, прямо из-под э, воздушной тревоги, прямо. Ну, Спартак из Мариуполя уже добрался до Франции, он уже в Бресте, uh -huh. в французском. Uh -huh. Он инвалид, он из скалолазов, 30 uh -huh. лет назад разбился инвалид в инвалидной коляске, чтобы вы понимали, почему он здоровый красивый парень уехал из Мариуполя, сломал позвоночник, когда упал. Альпинист лазил по горам. И э, вот очень интересные ребята, с ними очень интересно э, общаться, дружить.